Не знаю, как мне угодить мужу? Эй. Набей ему колбасу. Мужчина – это любят. Колбаска на бутербродик. Эй. Какая у него колбаса. Эй. В результате у вас получится такие небольшие колбаски. Украинская колбаска с чесночком. Эй. Больше, больше колбасы. Эй. Говяжья и свиная черева во всех гипермаркетах страны.